В Тюменском государственном университете с 3 августа 2020 года введен в опытную эксплуатацию сервис формирования заявки на оплату по расходным обязательствам в информационной системе управления задачами на базе 1С. Сервис позволяет сформировать заявку на оплату в электронном виде. Документ «Заявка на оплату» предназначен для регистрации в системе расходов по документам оплаты работ или услуг для физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Результатом рассмотрения заявки контрагент получит выплаты за работы или услуги согласно заключенному договору между университетом и контрагентом. Владельцем данного процесса является управление бухгалтерского и налогового учета. Целевая аудитория, которая будет пользоваться данным сервисом работники Центра финансовой ответственности.